Всем привет! На связи Виктор Бандалет, я являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет, также являюсь основателем сообщества «Успешный предприниматель домашнего бизнеса» Pro. «Бизнес и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о трех важных и главных ошибках при выборе наставника. Итак, ребят, знаете, эта тема не особо относится к вашим лично, личным спонсорам сетевой компании, потому что в сетевом маркетинге гласит очень классное и важное правило, которое, к сожалению, многие игнорируют и поэтому либо ну бывают обстоятельства, сейчас мы их разберем, но зачастую игнорируют тот факт, что если ваш личностоящий спонсор каким-либо образом вас не устраивает, то есть он не может до вас донести некую информацию, либо не может научить каким-то Навыком, либо вас не мотивирует его достижение, то есть его нет э, достижения, к которым вы хотите прийти, вы вправе стучаться вверх к своим вышестоящим спонсором до тех пор, пока не найдете того человека, который именно не будет вас мотивировать своими навыками, своими достижениями, своим результатом, к которым вы хотите прийти. Поэтому это очень важно. Но бывают такие моменты, когда мы все-таки учимся на стороне у наставников, у менторов, потому что наши непосредственные спонсоры и вышестоящие спонсоры, либо э, до них нельзя никак достучаться, либо в принципе они не могут никак нам помочь, потому что они сами не квалифицированы и поэтому зачастую мы идем в интернет в социальные сети в youtube для того чтобы найти того человека который в принципе может решить наши проблемы но проблема вот в чем что век информации сегодня владеет этой информацией практически каждый и практически у каждого есть соблазн стать супер псевдоэкспертом который сапожник без сапог и учит тому чего где-то что-то учуял и еще за это требует деньги а, да у таких людей можно учиться если они самоотверженно делятся очень ценной и качественной информацией, которую сами где-то обучаются, но внимание за это не берут деньги, потому что они еще не пропустили через себя определенную призму и не получили на этом результате. Они просто делятся информацией, в которую они сами инвестируют деньги. Это круто, это респект. Я уважаю таких людей, которые прям самоотверженно где-то обучаются и этим обучением делится на массу своих людей, тем самым влияя, тем самым выстраивая свою привлекательность и привлекая поток людей к себе в бизнес, потому что этот человек становится гарантом выживания и очень ценным на рынке. И таким образом он получает результаты, потом может делиться этим результатами, брать за это деньги. Но, к сожалению, в сегодняшнее время есть очень много экспертов, которые в принципе они... Простые инфобизнесмены, они никакого отношения к сетевому маркетингу не имеют, либо они получали результаты три года назад, и этими результатами оперируются, и на сегодняшний момент они не практики, либо они 5-10 лет назад как-то были связаны с MLM, и тут резко решили поменять стезю, начать обучать сетевиков, потому что они такие бедные, несчастные, и требуются в квалифицированной информации. Я бы таких людей опасался, потому что в принципе, чему может научить тот человек, который не имеет того результата в сети? индустрии, к которой хотите прийти вы. Поэтому очень внимательно а, к этому отнеситесь. Также очень часто на рынке встречается такая ситуация, когда мы видим очень классного эксперта. У него бомбические просто результаты, но мы как-то с этим человеком соприкасались, и нам просто не понравилось с ним общаться. То есть вы не уважаете этого человека, и у вас не выстроен какой-то уровень авторитетности. Да, у него есть результаты, да, у него есть какая-то какая экспертность и влияние, но вы этого человека не уважаете, и тем самым вы не считаете его авторитетом для себя. Таким образом, если вы будете у таких людей обучать, вы тоже, если будете за это платить деньги, вы просто выкинете деньги на ветер, потому что с холодного расчета того, что вы можете взять те результаты, которые у него есть, да, то есть к себе в бизнес, но, к сожалению, когда он начнет вас обучать, когда вы заплатите деньги, вы просто его не будете слышать, потому что вы его не уважаете и он для вас не будет авторитетом. А следующая очень важная ошибка это вокруг да около. Даже те супер мега эксперты, которых вы уважаете, которых вы любите, которые имеют классные, колоссальнейшие результаты на рынке, но проблема в том, что они не заинтересованы в ваших результатах. То есть, что я имею в виду? Когда вы идете обучаться у экспертов, платите им деньги, 100, 200, 300, то и 500, то и 1000 долларов, многие эксперты, многие MLM-лидеры, которые имеют хорошие результаты, они берут массово, да? то есть, потому что они знают, что такое инфомаркетинг, они вкладываются в это деньги, привлекают трафик, им нужно это самоокупить и на этом еще очень хорошо заработать, потому что они знают в этом золотую жилу. И зачастую они набирают школы, тренинги, курсы, в которые проходит одновременно несколько сотен человек и это говорит лишь только об одном у эти люди не заинтересованы в вашем личном результате их важно они работают на конверсию да то есть на массовость чисел они знают что есть принцип парета 20 на 80 и 100 процентов людей которые в принципе придут к ним на тренинг все равно 20 процентов получит результаты и они с этих 20 процентов соберут отзывы хорошие кейсы и так далее ну давайте предположим человек 200 300 пришли на тренинг и 60 человек получили результаты в принципе неплохо и можно отзывы коллаж собрать и кейсы и обратную связь и а все остальные просто ну ссылаются на то именно вот та масса людей которые не получают результат но они это тоже понимают что ну мы сами виноваты это же наша ответственность это правильно но мы сегодня говорим немножко о другом мы говорим о том об вашем осознанном выборе когда вы понимаете что вы хотите получить результат поэтому к таким людям тоже я бы не рекомендовал ходить обучаться не потому что они плохие они замечательные я их уважаю но в том смысле что может пора быть серой массой ведомым человеком и выбирать самое лучшее для себя там, где вы получите результаты, где вы получите обратную связь и так далее. Вот я перечислил три главные ошибки. Давайте мы законспектируем. Первая ошибка это нет, нет того результата, к которому вы хотите прийти. Нет результата. Второе. Нет уважения, уважения, уважения и авторитетности авторитетности а, к человеку. И третье, именно эти люди, у которых вы хотите обучаться, у ментора либо наставника, а, они сами не заинтересованы, они не заинтересованы рисованы, а, в ваших результатах, они работают на массовость. Поэтому, ребят, будьте предельно внимательны. Во-первых, изучайте того человека, у которого хотите учиться. Не делайте импульсивных методов, потому что я на своей практике получал тоже такие обратную связь, что ко мне люди подписываются на рассылку, они не изучив меня, им что-то не понравилось, и они говорят, да у тебя нету результатов, я тебя не буду просто учиться. То есть это, ну в принципе, это вообще людей в черный список надо заносить. Но в принципе не будьте теми людьми, которые в принципе горячку э, творят. Да? То есть вот я, например, зарабатываю, я зарабатываю в интернете, я зарабатываю в MLM бизнесе, Бизнесе, но я не пестрю деньгами и не делаю какой-то шик в интернете показывая какой-то офигительный лайфстайл я позиционирую себя как предпринимателя домашнего бизнеса я обучаю людей делать этот бизнес из дома и тем самым я провожу вебинары могу в майке у себя дома у доски у стены за креслом и так далее я не пытаюсь казаться я я сам ну, я сам вам не нужно казаться вам нужно быть и я показываю именно самого себя да то есть и да если вам есть что показать показывайте это очень круто но это все от типа темперамента, да, то есть я, например, интроверт, и мне немножко иногда неудобно просто кричащие какие-то посты писать, либо показывать свой стиль жизни, вот, поэтому ищите результаты, также, также, ребят, не ведитесь на эти пестрящие картинки денег, либо дорогих тачек, потому что сегодня достаточно, ребят, вот вам приоткрою секрет, если у вас есть 20, 30, 40 тысяч рублей, которые вы можете инвестировать в свой бизнес, вы можете арендовать очень классную Машину, вы можете пофотографироваться в частном самолете вы можете сорендовать очень классный офис понаделать себе фоток на целый год и сделать себе такие же кричащие позиционирования. да то есть но вы будете казаться поверьте что рано или поздно ваше естество вылезет наружу и люди это почувствуют поэтому сравнивайте и не обращайте внимания на картинки изучайте человека смотрите наблюдайте за ним отзывы результаты его достижения социальные доказательства то есть это обычно видно. действительно настоящее признание на сцене, когда человек что-то добивается, да, то есть ну, видно по человеку, как он себя ведет. Дальше нет уважения и авторитета. То есть найдите конечно того наставника, кого вы будете уважать, любить, которого будете слушать и от которого будете кайфовать, когда будете получать результат. Ну и конечно, я бы вам рекомендовал избегать массовых тренингов, массовых курсов, в особенности там, где очень важна личная работа, да? то есть обратная связь с, с наставником. Все, ребят, я надеюсь, что вам было полезно, ставьте лайк этому видео, пожалуйста, поделитесь обратной связью, насколько вы понимаете меня, насколько я до вас донес эту идею трех критических ошибок. Если у вас есть что добавить, обязательно тоже в комментариях это пишите. А с вами был Виктор Бандолет и до встречи в следующих видео. Пока-пока.